Чтобы принять табель, необходимо, находясь во вкладке Начальной страница», отсканировать документ по QR-коду. Тогда автоматически будет найдена и открыта форма задачи. Поле «Исполнитель» будет заполнен автоматически текущим пользователем. Нажимаем кнопку «Начать». Сотруднику сервисного центра необходимо отсканировать табель. Затем перейти во вкладку «Каталог файлов» и нажать кнопку «Добавить». Указать путь к скан-образу табеля. И сохранить изменения, нажав кнопку «Сохранить». Затем создать задачу для отдела организации труда, зарплаты и стипендий, нажав на кнопку «Создать на основании». После создания задачи необходимо перевести состояние текущей задачи. Нажимаем на кнопку «Выполнить», тогда состояние задачи изменится на Здача работ». Сохраняем изменения задачи, для этого нажимаем кнопку «Сохранить» и «Закрыть».